Здравствуйте, сегодня 29 июня 2020 года, канал Народовластия, программа Плохие Новости. Я Вячеслав Мальцев, у меня прямой эфир, напишите как слышно, как видно. Так, там что-то очень долго подключались, я думаю, что какие-то возможные проблемы. А может и нет. Так. Слышно, видно, вещай на весь мир. Это хорошо, что слышно, видно и можно вещать на весь мир. Это прекрасно. Значит, сегодня день партизан и подпольщиков. Поздравляю всех партизан. Поздравляю всех подпольщиков. Передаю привет Павлу. Я думаю, что он поймет. И... Я написал несколько дней назад, что 29 июня День партизаны подпольщиков России. Поздравь знакомых партизан, а лучше сам стань партизаном и поздравь Ло. Так оно и есть, в общем-то. Хочу показать очень важную вот эту надпись. Так. Самая главная надпись куда-то делась. пока мы тут грузились, слетала, появлялась и вновь уходила. Сейчас я попробую. Я специально зайду и эту надпись верну. Кто там так стучит в сковородке? Прям. Соседи. Соседи, ну хорошо. Как в том анекдоте да? про соседей. Так, сейчас мы покажем эту надпись. Обязательно. Обязательно. Она у нас никуда не слетит. Вот. Бртизаны Мальцева. На доме прекрасная надпись, я считаю, очень хорошая. Это превосходная. YouTube нам как-то не давал видите, ее показать, но мы все равно показали. Так. И э, вот интересные вещи, связанные с голосованием, происходят вот такие на остановках. Появились в Тольятти, появились на остановках такие плакаты, не участвую в путинском цирке, абсолютно согласен. Вот э, такие надписи, но ну, это наши сторонники делают, очень хорошие такие надписи, да, и на деньгах, вот мне очень понравилось. Хотя можно купить штамп такой наборный. Там что угодно набрать и ставить. Мы это делали к 5-11. Очень хорошо. Надпись на деньгах очень здорово работает. Так. Вот еще письма написали. Так, так, так. Ага. Минприроды России поддержит Якутию в проведении авиаучета диких северных оленей. Вот меня спрашивали сегодня был эфир Соблиньюс, что будет новенького с точки зрения голосования в будущем у Путина. Я сказал, что будет электронное голосование. Но совсем забыл сказать, что, наверное, тоже будет авиаголосование. Ну, так пролетят на самолете, надо будет помахать рукой, и как северных оленей сосчитают. Ну, в общем-то, так и осталось. Должны население России учитывать голоса населения России, как северных оленей, но никак иначе. И вот... Голосование идет полным ходом, так понравилось, что Валя Матвиенко сказал, что так будут делать они всегда Я вообще, честно говоря, удивляюсь, почему они так всегда не делали, потому что, если вспоминать 97-й год В общем-то я достаточно мощные выборы сделал именно таким образом, создал огромное количество выносных урн и групп, которые с этими урнами работали, и победить даже администрация не смогла при всем своем ресурсе. У них было военное училище, у них была тюрьма, у них чего только не было, ничего они не смогли сделать. против, Как Володин тогда сказал, вот эти твои сумасшедшие бабушки, это все, это конец. И вот их самих советского агитировать, пытались на Челюскинцев, остановили бабушки, агитировали за Мальцева. То есть, они, видите, это взяли на вооружение, не обязательно это от меня взяли, не обязательно ему про это Володин рассказал, но это было совершенно очевидно. Те, кто выборами занимался, знали, что переносные урны это стопроцентное голосование за тебя. То есть, если ты послал людей своих с этими урнами, значит, они придут с голосами даже тут не обязательно что-то подтасовывать, если так по-честному, да? Потому что большинство вообще пофигу, как голосовать. Мальца а... прокомментируй, что про тебя говорил Белом. А мы хотим это прокомментировать в субботу, я думаю, что или в воскресенье там с товарищами. И мне как бы не перестало вообще комментировать, что там какие-то шмоньки тявкают это совершенно не нужно а товарищи мои я думаю прокомментируют так что мы только от Марка Фейгана да хотел сказать что на Соби Ньюс сегодня запись была сделана Василий уже выложил наверное или, или выложит пишет микрофон ближе да? пожалуйста микрофон ближе отлично все вот микрофон близко вот такие И пишут что по поправкам в конституцию проголосовали более 30 миллионов человек ну Правильно Если кто-то даже не проголосовал За них нарисовали Большое количество в сети видео Где люди приходят А там уже против их фамилии Стоит и подпись И паспортные данные И все что хотите Подними микрофон Звук как из унитаза Может мы оттуда и вещаем Откуда вы знаете Почему как Так и а Вот явка на голосование достигла 75%, ну и, еще день голосования не наступил, а явка уже 75%, ну в день голосования должна быть 175% как минимум, или 275%, в общем, как, как угодно. И вот сегодня я прочитал у себя на телеграм-канале, короче, ребята, сейчас во двор приехала машина, там комиссия с ящиками для голосования, народ, народ придет голосовать, не знаю за кого, да это и не имеет смысла, они за углом могут все переписать как нужно, но явка будет больше, чем на выборах депутатов и президентских, идея с бойкотом полностью провалена. Почему провалена, я вот не понимаю. Почему идеи с бойкотом? Если бы был бойкот, то ничего бы этого не было. Огромная масса людей агитировала за то, что надо пойти проголосовать против. Почему идеи-то провальные? Идеи пров... абсолютно не провальные. Надо смотреть правде в глаза. Может быть, из Франции видится по-другому, но реальность совсем иная. И какая же реальность? То, что нарисовали выборы, то, что отморозки пошли голосовать против, зачем надо было идти голосовать против? Нужно было всем агитировать за бойкот и вообще не выходить на улицу, пошли они нахер. И лучше вот этих вот с переносными овернами гонять, едить. тогда бы у них никаких ментов бы не хватило. Мы, собственно, так и делали, с переносными урнами, с чужими, да, давали там лещей, если разговаривали приличные люди с такими, да, очень приличные такие, Вида крохин, который говорил, слышь ты, куда идешь, а ну иди отсюда, люди разворачивались и уходили, понимаете, это война. И на войне, в общем, как на войне, без пощады. Поэтому как это... Буй, бойкот провалился. Не бойкот провалился. А провалился как раз. Не бойкот, а голосование. Может, из Франции, да, они нас переиграли, причем лихо. Так никто с ними не пытался на поле голосования воевать. Наверное, те люди не поняли, которые слышали про то, что я агитирую за бойкот. Мы не собирались на голосовании с ним бороться, поэтому и бойкот. Так, вот, то, что хотели видеть Мальцев и Навальный, нет и не будет. Народ такой, как есть, и с этим народом надо иметь дело без розовых очков. Может быть, надо было вообще не говорить про бойкот, а попросту игнорировать эту тему. Это что? Что значит игнорировать эту тему? Ну, они пошли бы проголосовали. Как это, человек, который занимается политикой, может что-то игнорировать? Мальцев спросили, ты как там насчет голоса?". А я игнорирую. Тогда какой ты политик? Типа лохотрон и все-таки мы и говорили, что типа лохотрон. Человек сам себе противоречит. Я вообще не понимаю, о чем, что несет. Может идти или не идти, разницы нет. Как это нет разницы? Откуда они в физическом теле возьмут человека, если он не придет? То есть, опять Мальцев виноват. Опять Мальцев за бойкот, Мальцев виноват. Представляете, то есть я предлагал бойкот, чтобы не подтасовали. А что надо было делать? Против, что ли, надо было агитировать? Нет, нужно бойкотировать. Ты... Я предлагал самый лучший вариант бойкот. Не моя вина, что люди в какой-то степени выбрали другой вариант. Хотя большое количество бойкотирует и правильно делает. Единственный вариант для человека, который себя уважает, это не играть вот в такие наперстки, тем более с поганцами путинскими. Вот такие вот пироги. И когда уедет цирк, спрашивают, да. Цирк получил 113 жалоб на принуждение к голосованию в конститу, по Конституции, да и хоть 130 миллионов. Сарация просит организовать голосование по Конституции во дворе, вот в общественной палате замени, заявили, представляете, то есть удивительная ситуация, а, ну, как в советский период по просьбам трудящихся. Член избир избиркома от КПРФ пишут, в Саратове устроила дебош на избирательном участке. Д думаю, что Наталья Рученко приличный человек, единственный, может быть, кто там был, да, из всех присутствующих, поэтому наверняка никакого дебоша не было. Я помню, когда отобрал э на... В администрации Ленинского района в 2003 году во время выборов отобрал у председателя избирательной комиссии протокол, который она заполняла на подоконнике. Отобрал, тут тоже побежал в прокуратуру и написала заявление, что я ее побил. Можете себе представить, то есть там куча была свидетелей, но ей... Популярно объяснили, что не надо писать на Мальцева заявление, если ты не хочешь, чтобы тебя на самом деле побили. И она заявление забрала это. Но ну, мерзость вот эта просто жуткая. Представляешь, то есть, премьер, протокол пишет, я у нее забираю, говорит, ты что, сука, делаешь? Протокол подписывает итоговый, представляете, итоговый протокол на выборы в Госдуму. Она тут же бежит, пишет заявление прокурору, что я ей стукну, там 20 человек свидетелей. Это мерзость просто не знает никаких границ. И сейчас бы, вот при нынешней ситуации, возбудили бы в отношении меня дело. Голосуют люди-невидимки, да? Мы больше видим, что у этих пунктов нет ни одного человека. Вот надо посмотреть, так сказать, эту, как... Галерею, галерею фотографий. Давайте посмотрим. Вот так это выглядит. Вот видите, кто-то по телефону разговаривает, кто-то там. Вот так вот выглядит. Представляете, какой ужас. Какая мерзость. Вот так это выглядит. И тут Саратов, насколько я понимаю. Тут много из Саратов. Я вообще так. Опа. Так. Вот, Челябинск. представляете, как хорошо. Юрту поставили. В юрте избирательный участок. Обхохочется. Передвижной избирательный участок. Где ты голосовал? В юрте. А это вот а оленя лучше. Видите, как замечательно. Везде. Везде нашли людей. Или оленей. Я хер знает, как их лучше назвать. То есть, вообще страшно на это все смотреть. То есть, такие... Российские, российский электорат вызывает очень хорошие чувства. Такое мерзение, да, презрение. Товар дня шашлык, видите, можно пойти проголосовать, там тебе песенку спают и шашлык дадут. Ну, тут тоже что-то происходит такое ужасное. Вот голосование. Жуть. Все это даже выглядит как-то страшно, да? То есть к этому нет никакого почтения. Какая может быть легитимность у этих поправок, у Конституции, если это не вызывает никакого ни малейшего уважения? Почему атрибуты власти должны быть такие там? величественные, гербы всякие там, скипетр с державы, гимны и так далее. Ну, для того, чтобы вот эта часть, сакральная часть власти, такая таинственная, я бы сказал, она давила на человека. Он говорил, да, это власть от Бога. Вот эта власть от Бога, это власть от сортира, а не от Бога, понимаете? Так что... Прекрасно, пусть они продолжают это делать. Так, что-то какие тут... А, это вот эти изображения. За поправки жительница Израиля проголосовала трижды. Она проголосовала, я так понимаю, в столице Израиля, в Тель-Авиве, потом в консульстве в Хайфе и потом еще проголосовала электронным образом, и теперь ее хотят привлечь к ответственности за то, что она трижды проголосовала. Обхохочется. Чиновница выиграла автомобиль после голосования по Конституции. Это... Глава контрактной службы ЗАГС Собрания Севастополя Марина Ласкова выиграла автомобиль. Ну, видео я вам сейчас покажу, как это происходит, поскольку эти билеты элементарно просвечиваются, и там видно – Выигрыш или, или проигрыш Поэтому все чиновницы Все представители Избиркома таким образом Получили взятки в так, виде машин, машин Квартир Почему вот, же смотрите, все классные видите. призы Достаются председателям комиссии И их друзьям, родственникам Смотрите Простой фонарик от телефона И все буквы сразу становятся видны Ничего даже стирать не нужно Видно что написано Категория все буквы видны так что очень нормально все это распространяется между своими конечно никакие лохи которые рассчитывают на какие-то подарки их не получат кроме всего прочего вот через регистрацию да там на госуслугах можно было получить какие- то тоже там ништяки Вот везде пишут, что код некорректен э, Не работает там что-то и так далее В общем, шлют нафиг Ну, как всегда, всегда дорого Дороже и хуже, да, в данном случае Это просто наколка Да, знаете, вот Сказки, вот, честно говоря, более реалистичны, да чем жизнь в России Вот Помните в Чаполино Например там Овощи Ели от беспредела И свергли нахер Восстали и свергли Поганую власть А в России овощи Просто ели И все от беспредела и, Причем и с той и с другой стороны Вот и все И на этом все закончилось ну, посмотрим, во что это выльется. Пока вот так это выглядит. Пока выглядит... Вот, человек, который протестовал в Саратове, вот его заломали, видите. Что-то ему взгрустнулось, он протестовал против Конституции. Прикольно. И вот эта мне фотография очень понравилась. Я считаю, что это ну, воплощение нынешнего момента. План Путина работает. Такой стоит, милостинку собирает. Конечно, работает план Путина. Еще бы не работал. Москвича штрафовали на 75 тысяч за плакат вот такой э на Красной площади. Вот за это 75 тысяч штраф, можете себе представить. То есть какой-то смайлик. Что это значит Нельзя смайлики показывать А если грустного Мальцы поменяй Уже галку на крестик А зачем ну, это Голосование пройдет и У нас галка намоленная Почему На крестик Не имеет виду, что уже все Крест пора не Нет У нас нет. Свои, так сказать, знаки, которые мы менять точно не будем. Зачем? Разница между теми, у кого крестик, да, между нами. Мы сопротивление, мы не оппозиция. Мы не планируем решить проблему России на выборах. Понимаете? Вот и вся разница. Так... И в Москве задержали муж пенсионерки, которая отказалась быть понятой в сфабрикованном деле. Представляете, это вообще уникальная совершенно ситуация в районе аэропорт. Пенсионерка поучаствовала в следственных действиях Ее продержали в качестве понятой на лестнице Потом запустили и сказали «Вот видишь пакет с ты распишись, что собака его нашла в шкафу» Она говорит да «Пошли вы нахер» И отказался расписываться Соответственно к ней пришли домой А муж у нее инвалид У нее был инсульт и он инвалид второй группы И еле передвигается Пенсионерки этой дома не было, ее вызвали на допрос в этот момент, ее дом не был, стали ломиться в дверь, он еле-еле дошел, ну, видно, долго шел, и полицаи, как в этом, помните, в «Пират Карибского моря», когда бух в голову, долго, очень долго шел, вот приблизительно так же, дернули дверь, там какие-то две полицейские бабы, и человек упал, они его начали фотографировать, звать соседей и говорить, что он на них инвалид, второй группы, который еле передвигается, на них напал, после этого задержали, отправили в отдел, где продержали всю ночь, и за административную статью ему выписали о нарушении правил проведения акций какую акцию он проводил хер его знает у себя дома больной инсультом жуткие дела вообще просто беспощадный какой-то режим просто всех гробит даже не знаю что сказать на это ну люди сами дожили Преступникам, когда дают возможность распоясаться по полной, они делают такое, что вам и не снилось. Потому что вы не преступники, вы не сможете даже придумать. Они придумают еще хлеще, вы увидите. Каждый, каждый, раз, каждый день страшнее преступления, которые они совершают. Они будут еще страшнее. Это будут самые чудовищные преступления человечества, вы еще увидите, если мы их не остановим. Вот. В Мурманской области мужчина устроил стрельбу по полицейским. Но это же становится национальной забавой, стрельба по полицейским. И нам как бы вот в свете предыдущей новости даже и не жалко, да, ну, популял по полицейским. Ну, мы же понимаем, что это такие же полицейские, как вот, которые инвалида отправили. Мало того, что они его уронили, да, так они еще отправили его. В подвал инвалиды второй группы после инсульта, парализованного человека. Так что, не знаю даже, что тут говорить. Адвокат Ефремова сказал, передал слова Ефремова. Но я, когда передают чьи слова, я не особенно верю, если честно. Где я и где политика... Ну, это Ефремов говорит, я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике, ничего не имею против личности Путина, якобы он это сказал, якобы сказал, что я артист, клоун, а не оппозиционер, это моя работа. Ну, что я могу сказать? Ну, я вполне допускаю, что адвокат пришел к нему, сказал, слышь, там, ПСБшники, полицаи и все остальные говорят, ну вы сможете решить это дело как-то по любовно, да, ну вот очень важный вот этот момент, надо его как-то закрыть. Я как бы слышу даже этот разговор. И, естественно, ну, таким образом адвокат решил, ну, я думаю, с разрешение Ефремова решил закрыть эту проблему, вот они ее закрыли.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 Мальц, как думаешь, если разложить на площадь картошку морковскую с плакатиком, срок могут навесить? Ну, 70 тысяч уже сто процентов получите, штраф. Такие вот дела. Так. Путин призывает резервистов. Ну, понятно, что он будет призывать резервистов. Для чего? Для того, чтобы там политработ какую-то проводить с ними. Больше ни для чего. Они не нужны. Так... Вот. Вячеслав, могут ли бойцы Росгвардии в критический момент переметнуться на сторону народа и не исполнять приказы на Безусловно, могут. Я думаю, что таких случаев будет немало, но важно, чтобы это были подавляющие, чтобы это было подавляющее большинство. Да? Это очень важно. Кроме всего прочего, вы же должны понимать, что если в каком-то подразделении кто-то начал пулять, то их уже потом трудно остановить. Поэтому нужно стремиться, чтобы этого не случилось. То есть до последнего не провоцировать людей применять оружие. Потому что для Путина, конечно, сейчас у Путина будет... Дилемма такая, применить оружие или не применить То есть Сейчас даже еще не возникла ситуации жесткой Но они уже гипотетически рассматривают эту жесткую ситуацию И у них два пути Первый применять оружие и второй не применять Путин пойдет по, по пути применения оружия Безусловно он прольет кровь А в России так устроено, знаете ли Когда стреляют в народ, в людей то этот народ перестает эту власть видеть как вообще власть. Да, так было и при Хрущеве, обратите внимание, в Новочеркасске. Если там всех не перемолотили, это будет... Вылилось бы не пойми во что. Да? Так был 9 января в кровавое воскресенье. То есть народ России устроен так, что он очень почитает эту власть, очень боится этой власти и до конца он не выпендривается. Да? Даже когда уж совсем вот, руки на горле. Если власть начинает стрелять, он воспринимает ее как бандитов. И устраивает с этой властью обычные разборки. То есть те люди, которые в общем привыкли устраивать различные разборки, как в 90-е годы. Они тут же, из, как птица Феникс, да, выстают из, из пепла и э, начинают разбираться. Да. Я думаю, что путинцы об этом не знают, ну, потому что там основная масса дураков они не анализируют. Они думают, что народ засыт, что они начнут пулять, и он засыт. А таким образом народу они развяжут руки. Ну, многие вещи станут возможны. Те, которые невозможны сейчас. Если прольется кровь, то станет очень много возможных вещей, которые невозможны сейчас. Так... И хотел еще какие-то я вам показать фотки. Ага. Нет, вроде все показал. На деньгах еще раз покажу вот э -э надписи Путина на кол очень хорошо. Может так много даже и не писать, можно коротко. И вот такие вот изображения тоже, конечно. Душу греет просто. Представляете, как сад путинцев вот таких надписей, блядь, вообще жутко. Потому что они понимают, во что это выльется тогда, когда начнется. Сейчас это просто надпись, но это человека, решение человека назвать себя партизаном Мальцева. А это за этим решением очень много последствий, как вы понимаете. Я поспорил на канале Сталинград, что если даже будут отстреливать Москва, они поднимется. Россия поднимется, не обязательно Москва. Не обязательно Москва должна подняться. Налог на воду. Спрашивают, вот кому будут платить, как можно сэкономить и так далее. Вот, ну. Видите, с 2020 года для некоторых владельцев частных домов и дачных участков в товариществах вводится новый налог на воду из скважины или колодца. Ну, на дождь еще, помните, как принц Лимон вводил в Чаполина. Уникально. То есть, они определили, что недра принадлежат им и теперь продают воду из-под земли. Вопрос, а почему они тогда -да, пока не продают воздух? Я думаю, что это следующий этап. Продажа воздуха. Ну, если человек пьет воду и должен за это платить, то почему человек воздухом дышит и не должен за это платить? Я думаю, что путинцы скоро примут такое решение, поскольку воздух, видите, как Ракин говорил, каждый вдохнуть. Норовит чистый воздух, а кислород, а выдохнуть всякую гадость. Вот скажут, что просчитают, какие объемы и так и далее. И будут взымать плату. Так... Россияну ограничили возможность уходить в минус по банковским картам». Я думаю, что вообще это невозможно сейчас станет уходить в минус. Вы представляете, 17 триллионов долгов, какие нафиг минусы? Какие минусы? О чем речь? Кто же будет эти долги плодить? Вернуть их невозможно. Сейчас будут пытаться э, какие-то хоть деньги э, перехватить. Да? Почему из бюджета там и выделяют кому-то там на детей, ну, чтобы, во-первых, долги погасили, да, это самое главное, перед микрокредитными организациями, ну, и, во-вторых, чтобы был какое-то движение, видимость того, что помогают народу. Так, налог на заводы с пенсионеров-дачников, да, а как же? А с кого же еще брать? Пенсионерам платят пенсию, они не могут это спокойно терпеть. Путинцы, что им кому-то приходится платить. Поэтому они на пенсионеров еще 10 налогов придумают. Вячеслав, они будут стрелять дистанционно, сами говорили. Как будут стрелять, это не важно. Дистанционно, в упор. там Это вообще не имеет значения. Главное, что они примут такое решение, применять оружие. Я в этом даже не сомневаюсь. Потому что путинцы идиоты. Понимаете? Они просто идиоты. Такой же идиотизм. Они... Руководствуется тем, что они считают рациональным, вот собрать голоса за поправки они считают рациональным, а каким образом им похеру, что они таким образом принизили власть, лишили ее всякой тайны, всякой сакральности, величественности, для них наплевать, все, власть на уровне плинтуса, даже еще ниже, на уровне канализации. Это сделали они сами своими руками. Это не я сделал. Я пытался все это время это сделать, но у меня так хорошо, как у них это не получилось. Они, они сделали это. То же самое и остальное они сделают. Также они будут пулять, потому что, вот мне говорят, вот ты им там подскажешь. Чего бы я им не подсказывал, они такие дураки, что они сами всегда лучше всех знают. Поэтому они будут считать, что народ России очень сильно испугается, когда они начнут там пулять. Посмотрим. Налог на шишки и ягоды. Да, чьи в лесу шишки. Это точно, это прям как в мультике. Греф вот ответил на обвинение Михалкова. Михалков, говорят, показал... Видео, ну, такое оно ходило везде по интернету. Я его видел миллион раз. Это экономический форум 2012 года. Там Греф называет страшные вещи, идею передать власть в руки населения. И значит, чтобы управляли, то есть говорит, что управлять сознательными людьми чрезвычайно тяжело. А как Греф это объяснять? Я понял, что мероприятие срывается, дискуссии нет. Это была моя провокация и так далее и так далее. Интересный провокатор. Я думаю, что за такую провокацию, но ну, если путинцы за какие-то провокации типа там желание поджечь сено дают по 13 лет, то сколько за такую провокацию надо давать? Я думаю, Греф и без этого уже накрутил там на пожизненку, и не на одну. Налог на посрать, ну, безусловно, то есть они же, если на дождь взимают уже налог, я сказал, что будут взимать, не будут, они взимают. то есть они обсчитывают территорию, если вы, э, знаете, просчитывают, какое количество воды и сколько э, будет принято в канализацию. Так вот как вы э, изволили выразить, налог на посрать они тоже взимают. вы же за коммуналку платите, вы что же за канализацию не платите ничего? Конечно платите, поэтому За воздух пока еще нет Вячеслав и всем партизанам добрый вечер Да, и поздравляйте И поздравляйте Пишет, Гапон вроде скоро появится Гапон при Путине не появится никогда, понимаете Потому что Путинцы очень боятся, что кто-то раскачает ситуацию. Поэтому они никогда не будут помогать никому раскачивать эту ситуацию. Люди и так восстанут без всяких гапонов, поэтому путинцы и, и так применят оружие. Более того, даже если будет жесткая установка, вот Путин даст жесткую установку по всем структурам, ни в коем случае не применять оружие. Значит, тут два варианта. Первый вариант, Путина сразу же сметут, да, как только народ выйдет и первоначально увидит, что оружие применять не будут, потом уже не имеет значения, самое главное, и все, и начнет, начнет всех долбыхать. Да. И второе, если он применит оружие, это еще хуже. Поэтому тут Цукцванг, тут безразлично, что он сделает, абсолютно безразлично. Его уже никто не спасет, этого у Путина, поэтому на его месте надо просто повеситься, потому что другие варианты всегда хуже. Путин оценил идею об управлении всем миром, вот он сказал, что коронавирус показал, что значит, миром никто не управляет. Напротив, некоторые считают, что коронавирус показал, что миром управля... пытаются управлять. Путин сообщил, что сдает тест, сдаёт тест на коронавирус раз в три дня. Блядь, как он боится этой херни. Путин оценил возможность вброса коронавируса, говорить о том, что это сделано, как кто-то вбросил специально, кто-то что-то сделал, для этого нет никаких оснований. Потрясающе, те ватники, которых которые его поддерживают, там всякая Нодовская Шушера и прочее, прочее, прочее, кстати, сейчас уже все меньше и меньше поддерживают. Они как раз считают, что все это вброшено, а он им оппонирует, обратите внимание. То есть он оппонирует в тех, лучше бы ему промолчать, он оппонирует в тех случаях, когда у этих людей четко выработанный принцип да, такой которые они не могут преодолеть. То есть их основа, да, коронавирус брошеная. Вся шобла, которая поддерживает Путина, она свято в это верит. Нет, вполне может быть и так. А Путин оппонирует. То есть каждый раз он э, заявляет то, что эта шобла не приемлет. Поэтому каждый раз он от них отдаляется дальше, дальше, дальше. И когда они там в шестнадцатом году, я помню, кричали у станции метро спасите Путина там в мегафон эти вот сумасшедшие да сейчас я не знаю будут они уже эти сумасшедшие кричать и скорее всего их будет гораздо меньше и Путин заявил что жизнь россиян важнее спасения экономики «Жизнь, здоровье граждан лежит в основе каждого государства, любого государства». А у нас с нашими территориями, с нашими демографическими проблемами Это проблема, проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная вещь Сохраняя жизнь, здоровье людей Потом остальные проблемы мы решим, все потом к этому приложится То есть что говорит Путин? Он говорит, какая вам нахер экономика? Я перевожу с путинского «Живы пока» Да, живы пока еще, ну, вот и радуйтесь да. вот, вот о чем Путин говорит он, он говорит, что не будет он никакие экономические вопросы решать Что ж главное ваша жизнь Если будет здесь то вы ее лишитесь Вот это перевожу с путинского Конечно, он там витиеватый как-то об этом говорит То есть задается вопрос по поводу экономики А он говорит что про жизнь Жить хочешь, да? Помните, как <смех> Убить дракона. Фельдфебель. Я жить хочешь, мечтаю. Вот так и здесь, да? Какая тебе экономика? Жить хочешь, мечтаю. Ну, все, свободен. Вячеслав, я только приехал с работы и включилась, чем поздравлять? Как с чем? 29 июня. День партизан и подпольщиков, так что всех наших партизан надо поздравлять. Слава, как вы думаете, почему сейчас резко решили принять поправки в Конституцию, потому что дальше будет еще хуже. Поэтому сейчас решили, чтобы на выборах Путина победил опять Путин. Вы пишете, Путин болен и скоро, похоже, сдохнет. Вполне допускаю, но Володин же вам сказал, что после Путина будет Путин. Если Путин сдохнет, то Путин в качестве кибердвойника какого-то да, будет вещать из бункера. Да, вам скажут, что он сидит в бункере, никуда не выходит. По этому поводу будут тролли прикалываться. Причем путинские будут запускать, чтобы они прикалывались. Что вот Путин спрятался. И все будут уверены, что он спрятался. А будет работать какая-то программа вместо него. Да, и все. Так что вполне это пускаю. Песков рассказал про стили работы Путина. Вот про то, что значит, по мере этого меняется баланс очных и заочных встреч президента. Это то, о чем я говорю, да, то есть президент больше заочно. Гарантинный период проводит встречи, поэтому не исключено, что скоро вообще всегда будет проводить все встречи заочно. Так, Песков рассказал о работе, а да, это второй, второй раз, вот видите, еще информация. Не просто рассказал, а еще и второй раз Рассказал о работе Путина Так всем это интересно Лавров, ни одна страна не вывозила Своих граждан домой бесплатно Это период коронавируса Обхохочется, конечно Во-первых Первая страна, которая начала вывозить, Из-за которой я следил, да, это Франция Если вы помните Притащили э Боинги 747-й отправили. Почему 47-й, не знаю, они аэробосы. Ну, вероятно, это были оборудованные самолеты. И они привезли 140 человек. Хотя в Боинг 525 залазит в туристический вариант 747-й. Они привезли 170 или 140 человек. 143 есть, точно быть. И в Марсельске, в аэропорт не помню, куда-то, на военный аэропорт, аэродром, где-то под Леоном. И отвезли людей под Марсель на Средиземное море, в пансионат. Все это было бесплатно. Перелет бесплатный, карантин бесплатный и так далее. Если вы помните, Россия бесплатно возила людей э, тран, военно-транспортными самолетами на полу и увезли куда-то в тундру, и там они проходили карантин из Китая. Это просто вот, э, понимать, что Лавров врун, абсолютный врун. Жуткий совершенно Я готов ему это сказать в лицо А еще лучше, чтобы он В связи с этим решил со мной стрельнуться На дуэли Сказал, ты врун А я тебя вызываю Ой, Было бы хорошо, это лошадиный морды прострелить прям с большим удовольствием За сутки коронавирусом в мире заразились более 180 9000 человек это новый рекорд. Видите, Путин говорит, все нормально, все, про, все проходит. А видите, не проходит пока. То есть Соломонова мудрость в данном случае пока не работает. Конечно, когда-нибудь пройдет. Но не сейчас. Привет извиниться а можно к вам поварих и партизанский отряд? Очень хорошо, с удовольствием. Напишите в, на почту волонтеров, и я думаю, что все получится очень хорошо. Казахстан вернется к жесткому карантину из-за коронавируса. Ну, надо больше информации. Ну, вы помните, две недели назад мы как раз проводили, или неделю сколько там назад по Казахстану, эфир «Воскресный день» и как раз интересовал тему коронавируса, потому что было подозрение, что в Казахстане так просто не пройдет. Скорая помощь выбросила... Окровавленного на россиянина в памперсе у гаражей Да, я видео не стал вам показывать Такое жуткое Подъезжает скорая, выкидывает какого-то человека уезжает Это так его выписали из больницы Этого человека, представляете? Ну, то есть, на помойку выкинули Выкинули на помойку Вот пишут, бегал, бушевал Пьяный по больнице, я там что-то не видел Что он бушевал, я видел, что он лежит И недвижимый Если он там бушевал, то у них Для этого есть средства Чтобы можно было уколоть У них что в кардиологии э -э Больные Сердечно-сосудистыми заболеваниями Не бушуют Они очень часто бушуют Такое вытворяют, что психом э -э Не снилось, да но, тем, тем не менее, их приводят в норму, да, что те, у кого больные почки и не выходит азот из организма, у них не бушует, конечно, бушует. И так, что там тоже, я говорю, психи, наверное, охреневают, вот. Ну, видите, тут такой подход, я понимаю так, что человек не понравился им с точки зрения своего социального статуса и материального положения. То есть он некий маргинал для них, и, а это для них не человек. Боинг 747 сейчас используется в грузовом варианте. Видимо, такие Боинги и возили, возвращаясь, о чем вы говорите, как Боинг 747, грузовой вариант. Еще огромное количество пассажирских, джамбо летает, рейс, который из Внукова осуществляется в, в Таиланд. Боинг 747 если я помню, не, не путаю, четвертая модель, четвертый, кажется, летает так тут. Так что, а, поэтому полно сейчас пассажирских Боингов еще, очень много. Выброшенная из окна, бутылка попала малышу в голову. Это в Москве только что ударили плиткой по голове маленького ребенка. Теперь, видите, попала бутылка. То есть, события э, всегда развиваются волной. То есть, идет волна повторяющихся событий. Имейте в виду, что сейчас это будет продолжаться. Поэтому, я не знаю, там берегите своих детей, берегите свои собственные головы. То есть, если начало падать на бошке что-то, вот посмотрите эту неделю, следующую, и следующую неделю. Э, ну, может быть, и дольше, к сожалению, да, но это будет продолжаться. Поэтому ходите в касках. Вячеслав, а если перестать платить налог, это режим может сам захлопнется ну представьте какой налог на добавленную стоимость вы сможете не платить нет конечно то есть вы делаете покупки и платите им ндс да платить а больше ему ничего не нужно все остальное они сами берут они вы что сможете организовать чтобы они платили налог с нефти газа и так далее вы сможете организовать, чтобы предприятия не платили налог. Нет, конечно. Даже если такое будет, бюджет все равно очень маленький относительно того, что... какие деньги в России гуляют. В ВВП России гораздо больше бюджета, да, причем, я говорю, в 9 раз, как правило, больше бюджета. То есть основная масса денег. Разворовываются Но они найдут способ перенаправить Если вы что-то там не заплатите Тем более, что это для них абсолютно не фатально Это копейки, которые они с вас задирают Поэтому не платить просто нужно Исходя из того, что за им что-то давать Просто исходя из этого То есть общаться с этими подонками, платить им ну, Это все что бандюкам в 90-е годы платить Нормальный человек, наверное, никогда этого бы не сделал. Это западло. Так. Кремль опроверг сообщение о повышенном радиационном фоне. Да, интересная ситуация. Обратите внимание: Норвегия, Финляндия, Швеция и Голландия заявила, что повысился радиоактивный радиационный фон и обнаружили радиоактивные вещества. Голландия заявила, что обнаруженные радиоактивные вещества соответствуют выбросу, который мог бы произойти на атомной станции, и все стали смотреть на эту Ленинградскую атомную станцию. Если вы помните совсем. Ну как, достаточно давно, кстати, недавно, там, может год-два назад, а может быть и, и меньше. Неоднократно я говорил, что самые э, возможные кандидаты на Чернобыль, да, в кавычках, ну, Чернобыль-2-3, там, я не знаю, это Смоленская, Курская, Ленинградская, потому что там чернобыльские реакторы работают, и потому что там пытаются что-то поменять, новые какие-то реакторы ставят, ну, то есть движняк какой-то идет, а всегда, когда такое происходит, случаются проблемы. И вот, казалось бы, совершенно очевидно, что на э, в Ленинградской станции произошли какие-то, это очень громко. Анют, кто там? Я не могу вещать, да. На Ленинградской станции, если То есть произошел, произошла какая-то авария, это логично, да. Потому что, ну, там, старые реакторы, и эти там финны, эстонцы, латвийцы, шведы, голландцы зафиксировали, все вопросов нет. Заснята на видео колонна военных, который, ликвидаторов, ехал туда, на Ленинградскую эту станцию. И вдруг раз, проходит несколько часов заявление Кремля о том, что ничего не было, никакого, никакой аварии, никакой радиации. И последовательно начинают заявлять все те, кто заявлял о том, что была радиация. То есть те же голландцы, которые прямо усмотрели, что это газ, который вылетел из Ленинградской этой станции, да, радиоактивные и все остальные, заявляют, что ничего подобного не было. То есть что нет никакой опасности, что Ведь на границе России и европейской страны зафиксирован повышенный уровень радиации. И тут же вдруг раз нет, все нормально, никакой опасности. И никакого источника загрязнения в России Это очень похоже Вот в Нидерландах опровергли данные о приходе в Европу радиации э И так далее и, так, и в общем все опровергают последовательно Очень похоже, помните, как в Южно-Китайском море в ноябре что-то взорвалось было заявление в начале японцев о том, что взорвалась ядерная подводная лодка, вероятнее все взорвалась. И все страны последовательно высказывались, в том числе высказался Россия Что в Южно-Китайском море действительно мог быть произведен ядерный взрыв и так далее Какой-то лаборатории прогнозов, географии, геофизических прогнозов Виктор Боков рассказывал про это и прочее, прочее, прочее. Вот в Сингапуре, в Шенжене, еще где-то там, в Каралумпуре, везде, везде, везде зафиксировали, а потом, дед-фейк, ничего не было. Странно, да? То есть все зафиксировали взрыв ядерный с выделением большого количества тепла и радиации. И потом все говорят, не, ничего не было. Теперь э, авария э, с э, выбросом радиоактивных веществ где-то произошла. Скорее всего на территории России. Скорее всего Ленинградская атомная станция. Ну или может быть не Ленинградская. Сейчас это понятно, что скорее всего не Ленинградская. Почему и скрывают. И вдруг все говорят, не, не, ничего не было. Все было прекрасно. Что происходит, может мне объяснить кто-то. Я далек, конечно, от теории заговора, но как-то странно, очень странно. То есть, такое ощущение, что определенные страны договорились скрывать определенную информацию. Связана она с радиоактивностью, это определенная информация. Что случилось? возможно как-то блокировать, чтобы они читали. Как то еще радиоактивность такая вещь, что ее никак не заблокируешь. Если, конечно, 400-400 грамм вон вещества вылетает в в атмосферу из какого-нибудь спутника и все, и считай, что все зацепили и приехали, да? Радиоактивного я имею в виду. а если это атомная станция, ну вот на Ленинградской станции, там в 74 в каком году происходили аварии, быстренько и шведы, и фины, и все заявляли об этом, и претензии заявляли. А сейчас -то вообще средства контроля объективно очень серьезные. Так... И что ядерного не был был водородный ну, Да, очень смешно, конечно Но вообще грустно То есть это говорит о том, что мы с вами получаем отголоски информации Ну казалось бы, куда дальше, да, там радиоактивная какая-то авария Выброс радиоактивного вещества то, то был, то нет. Так же, как в этом Северодвинске. Вначале норвежцы говорят, что там такой фон идет, что мам не горю. А потом говорят, да ерунда там вообще, мелочь. Ну так, чуть-чуть повысилась. Здесь та же самая ситуация. Поэтому, я думаю, объяснение мы потом получим. Когда возьмем власть и все это рассекретим. очень сильно удивимся. Поскольку это совместное укрывательство информации. Это же не одна Россия укрывает информацию. И наверняка есть договоренность какая-то. То есть по этой договоренности укрыли вот эту информацию и наверняка укрыли ту, связанную с Южно-Китайским морем. Представляете, страны, которые ну, друг друга не любят. Да? Государства, которые враждуют, находятся чуть ли не в состоянии войны и при этом взаимно покрывают друг друга. Странно. Очень странно. Слава, а разве лучший политик – это не тот, кто и изощрение не врет? Вы понимаете, ситуация какая? Что такое политика? Давайте начнем с э, дефиниции, давайте с понимания такого, что такое политика. Ну, политика произошла от слова «полис» – город. В Греции, вы помните, были города-государства – тот, кто управляет этими городами-государствами или влияет на управление этих городов-государств, тот, кто влияет вообще на управление государства с любой стороны, с какой бы то ни было, это политик. Да? И вот давайте э, с вами... Зададим теперь вопрос, знают кто такие политики, это те, которые влияют на управление государством, городом государством, то есть не, не просто государством, как машиной для подавления, а еще все-таки э, некой страной, да, то есть это более, полис, наверное, более емко, это включает в себя и страну, место какое-то пребывание, да, с населением и э, машину который является государством. Потому что государство в нашем понимании это чисто машина для подавления. Так вот, вот тот, который врет, от него много пользы. Ну, может быть, для общения с внешними врагами какая-то есть польза от того, кто врет. А если у него народ не враги, да, Внутри То он не должен этому народу врать Представьте себе Даже в миниатюре Если бы политики Греции Врали грекам да, ну, Наверное Такая не была бы а, Очень яркая греческая история Кончилась бы она Весьма плачевно Она и так нехорошо кончилась С точки зрения э, Взаимодействия Греции И Римской империи да, Но Но так бы она кончилась еще хуже, поверьте. Поэтому, на мой взгляд, политик – это только тот, кто благо несет для своей страны. Он политик, да. Может считаться политиком, может считаться правильным политиком. Могут быть какие-то неправильные политики, типа... Путин, они влияют, да, они негативно влияют, Ну по каким-то причинам, я не знаю, может они малифики, может они китайские шпионы, может они по какой-то другой причине это делают, там, потому что воры и жулики, жадные люди, подонки и прочее, прочее, может быть все вместе одновременно, я такое тоже допускаю, но это правильные политики, ну наверное нет. И э, так полигон с промышленными отходами загорелся в Норильске вот еще видите там не успели э, разобраться с этой соляркой а тут гори, горит полигон с промышленными отходами не эту солярку ли выжигают да на фабрике в Норильске произошла утечка неизвестной жидкости. Тоже, видите, как-то совпало. Там горит полигон, тут жидкость какая-то утекла. У Владимира загорелось здание драматического театра. Ну, призрак оперы абсолютно распоясался. Да? Мы, видите, с вами постоянно каждую неделю какие-то э, театральные... Проблемы обсуждаем, связанные либо с убийством, либо с какими-то пожарами, разрушениями, осталось только люстру уронить в Если Гастон Леру рассказывал про Гранд-Опера, да, про Парижский оперный театр, то в России по всем театрам Призрак оперы лютует, <смех> Я думаю, что в ближайшее время какие-то еще потрясающие вещи мы должны будем узнать, потому что, если идет эта волна, я говорю, там я не удивлюсь, если где-то свалится люстра. В общем, будет вполне логично. В таком, ну, или отвесы, как у операда да. В общем, это уже было. Слава, это связано с перевозкой ядерных отходов в Россию из Германии, может быть да, вполне я допускаю, что произошла авария, тех кто вез эти отходы да, там что-нибудь разгерметизировалось на этом пароходе эм... Михаил Дудин, да вполне, поэтому я рекомендую и прошу, как только придет в порт э, Питера корабль Михаил Дудин сходить и Щучкам Гегера посмотреть, что там происходит, да, какая там радиация. Я вполне допускаю. Вы правы. Пишет, демагоги как раз и управляли у Греции, правда, смысл был другой. Демагог это несколько другое, чем сейчас демагог. Да? Китай затопила города в 26 провинциях, дожди идут 26 дней подряд. Кита 26 и 26, да, 26 провинций, и 26 дней, с 40-го года такого не было, да? то есть прям всемирный поток назаревает, там сколько шел дождь-то, 7, я помню, 7 месяцев, 7 недель, не помню. В общем, дофига. Вячеслав, горы Урала, тебе плечо. Спасибо, очень хорошо. В коммунарке... Скандал, значит, у эстакада недалеко от больницы Нашли мешки с кровью и медкарты умерших от коронавируса Представляете, то есть разбросали те вещи, которые Ну или должны как-то особенно храниться или уничтожаться Жуткие дела, то есть все запоганили Я сразу вспоминаю, как в начале 2000-х в Саратове Мужика выловили недалеко от первой городской больницы да, Он э, торговал мясом, а на мясе женщина увидела медицинский шов И поняла, что это человечина И это схватили, он оказался бомжом, который на помойке нашел Кусок из больницы, да, там кто-то оттяпал и выкинул, ну, то есть никак не, не уничтожали положенным способом, и решил его продать. Вот приблизительно то же самое. То есть всем хрен по деревне. Как, как, какая гигиена тут может быть, видите, когда все разбрасывают? Названа причиной экстренной посадки Аэробус А-320 в Ростове-на-Дону. Ну, большое количество самолетов, очень надежных, таких как 320-х, имеет проблемы с двигателями. Вот он сел из-за двигателя. Но ну, почему это произошло? Потому что он все, весь карантин простоял. И наверняка двигатели надо было прогонять, их не прогоняли. Наверняка надо было облетать самолет, никто не облетывал, зачем он нужен. То есть все находится в таком убогом состоянии, мы предупреждали об этом. Появилась информация о жертвах в результате взрыва в Москве, но очередной взрыв с пожаром в, на северо-востоке Москвы. Погиб человек, семеро пострадали В общем-то нужно больше информации Почему газ там или не газ Что там взорвалось, фиг ее знает Вчера поздравил Илона Маска с 49-летием Да, у Илона Маска был день рождения 49 лет В общем-то он выглядит очень хорошо Моложава Я, честно говоря, не помнил Сколько ему лет да? Я думал, что он чуть помоложе Псаратвей ливень подтопил выход из поликлиники. Ну и люди в окно ходят в поликлинику, но им не привыкать, что ерунда какая лазить в окно, вынуждены из-за потопа. Хорошо, хоть в окно, хоть вообще есть какая-то поликлиника. И. Вот Сахалинец за неделю работы в салоне сотовой связи Украл около 9 миллионов рублей Представляете, как Стахановец капиталистического труда Смог 9 миллионов за неделю освоить Где-то на Сахалине бывает же А вы говорите, денег нет И В Смоленском райцентре Праздновали день города, и какая-то массовая драка случилась. Я думаю, что сейчас будет постоянно это происходить. Надо, конечно, чтобы как-то направлялись эти драки. если Они не могут не случаться, да. но энергия народа должна направляться в правильное русло. На Собчак напали в монастыре. Приехал в Собчак хайпануть. Хотел с этим попом, отцом Сергием пообщаться, там на нее какие-то монашки говорят, напали. Ну, из видео, которые там есть, не видно особенно, чтобы на нее там нападали, топтали и так далее. И вообще повели себя эти люди очень мягко. Представляете, Собчак у них воплощение зла, всего бесовского, такая прям, и она туда в самую гущу. А вот дай я тут пообщаюсь. Хорошо, они ее там на запчасти не разобрали. Она должна радоваться. Просто это микро такая вот модель того, что будет с и со всей этой шоблой, когда все случится. Они должны понимать. Они очень не любят таких, как Мальцев. Мальцева не любят. Они должны понимать, если между вот этим народом и ими не будет Мальцева, то им нет. Вот сообща я тебе говорю, тебе если между вот этими отцами, Сергиями и тобой не будет Мальцева, который способен удержать. Никто не удержит, разорвут, за одну ногу возьмут, за другую дернут и отлетит, и будет совсем не то, что там. Они этого просто не понимают. Вот эти вот, которые выпендриваются, всякие Шендеровичи и прочее, прочее, прочие. А надо понимать, надо мозг включить. Если они думают, что когда все случится, они смогут выйти на телевизор и сказать, а давайте за Кудрин или давайте за Собчак, то вам такого надавайте. Блядь. Ничего вы никому уже не скажете. Поэтому вам нужно сейчас включить мозг и определиться. А иначе придется отец Сергий. С Гиркиным. С одной стороны Гиркин, а с другой Сергий. И я не против, кстати. Российский топ-менеджер попался на взятки сотруднику ФСБ. Я так понимаю, что сотрудники ФСБ берут, взятки берут, берут, берут. Потом им говорят, все, пора кого-нибудь там посадить, Они приезжают, наезжают, говорят, тут да вы, взятку мы тебе сейчас порошок сотраем, дают взятку, они раз его в тюрьму за взятку. Ну, понятно, им нужны и, и такие, и деньги надо брать, и взятки надо брать, и, и звезды какие-то получать за это. А при чем тут Шендерович? А сильно мальцев у вас Шендерович не любит, поэтому при чем? Они там все ни при чем, понимаете? В Тульской области расследуют гибель школьницы, пропавшей три дня назад. Ну, мало информации. Я так понимаю, что возможно дело об убийстве, но оно было еще до того, как нашли тело. Поэтому нужно больше... Информация 13-летняя школьница пропала. И вообще в таких случаях хотелось бы, чтобы публиковали заключение судебно-медицинской экспертизы. Потому что какие-то мысли приходят черные. Очень много детей, очень много подростков пропадает. И вообще хотелось бы, потом находят тела, хотелось бы понимать в каком состоянии тела что там есть в наличии, а что там отсутствует. Это тоже очень важно. Потому что наводят на очень плохие мысли, на самые плохие, которые еще... Я понимаю, что смерть ⁇ это кажется край, но есть вещи, которые находятся за краем. И вот то, что сейчас происходит в России, то есть когда детей разбирают на запчасти и вывозят в Китай, это очень плохо, это очень страшно, и это надо прекращать. И я думаю, что когда возьму власть, за вот эти преступления, которые уже совершены, никакой пощады не будет. Никакой пощады не будет. Во-первых, конечно, мы не дадим совершать больше таких преступлений вообще, то есть даже близко, да? Близко не дадим такие преступления совершать Будет все под контролем Каждый ребенок у нас будет на учете Каждый ребенок будет у нас отслеживаться Это 100% То есть если взрослые там самостоятельно То детей мы ну, конечно будем контролировать И если такое преступление будет совершено Не дай бог То в общем все, все кто вокруг этого Очень сильно об этом пожалеют Слава, ты не червонец, чтоб тебя любил Шангерой. Да мне наполевать на любовь. Мне очень сильно не нравится, когда на меня клевещут и возводят напрасно. Поэтому пусть он меня не сильно любит, но язык держит за зубами. Потому что за вранье можно и по получить. Просто. -то. И при случае обязательно получит. «Россия провела эксперимент по применению роя истребителей. Я прочитал, я обхохотался». Честное слово, прям отдельная тема, но я попробую быстро раскрыть. Вот представляете, я читаю то, что официально. Россия провела эксперимент по применению стаи истребителей Су-35 под управлением самолета пятого поколения Су-57. То есть Су-35, значит, был несколько штук там, сколько я так и не понял. А роль командно-штабного, командно-штабной самолет Су-57 выполнял, работа по взаимодействию в общем боевом порядке в стае имеет важное значение в перспективе информация от всех сенсоров самолета а также от систем ПВО, от спутников с наземной техникой, должна поступать в единую систему, которая создат единое информационное поле для Земли, воздуха и космоса, и в ней при поддержке искусственного интеллекта уже будут происходи... будет происходить распределение боевой работы, в том числе и для авиации. Кстати, искусственный интеллект будет давать команду летчику, да это обоссаться. Это просто обоссаться. Искусственный интеллект дает команду летчику, который работает с какой-то Какой В какой стае мог, может, мог, могут работать люди? да? Еще показал, показал опыт еще Второй мировой войны, что пара. Уже тройка не работает, человек уже не ухватывает, голова человека не может сработает, да? даже если он видит все вокруг хорошо, даже если он там, я не знаю, какой-нибудь Ханс Иохим Марсель, все равно два пара. Больше пары никак не прокатывает. Третьего сразу потеряют, да? а это стая, потому что там один какой-то самый умный, у него самый сильный искусственный интеллект, а у этого послабеет, управляет не искусственный интеллект. Люди там управляют дорогущими самолетами. Представьте, дорогущий самолет управляется людьми, и все это в стае. Вот просто давайте с вами нарисуем картину того, что может происходить. Предположим, это все продвинулось дальше, как они говорят, чтобы работать со спутниками там, и так далее. Вот как они, они пытаются создать да, летающие крепости, как у, у американцев, когда они летели бомбить, они друг друга защищали. Ну и, кстати, это не очень хорошо у них получалось. Кроме всего прочего, здесь эти точно не, не бомбить летят, да они пытаются завоевать превосходство в воздухе. Ну вот представляете, у них рой самолетов, дорогущих с пилотами. И против этого роя самолетов, э, рой дешевых дронов. Абсолютно дешевых каких-то беспилотников, э, которые ничего не стоят. И совершенно спокойно, можно их и 2, и 5, и 50 угробить. Они ничего не стоят. Что происходит? Да? Есть некая цель, которую должны поразить ударные беспилотники. А эти друзья подняли свой рой с главным там Су 57 м все такие головастые, у них там искусственный интеллект каких-то, и ПВО у них в системе, все нормально. Ну, сидит какой-то вот такой глупый мальчик, который в этом ничего не понимает. Взял и беспилотники разделил на три группы. Одна группа наносит удар в начале, в самом начале по ПВО-системам. А автоматически в этот же момент связывается боем вот этот рой, который самолетный. да, И третья группа чуть позже на ударное наносит удар по цели. Что будет? Но в самом лучшем случае, в самом лучшем случае... ПВО перебьет все эти дроны, это в самом лучшем оно не перебьет, конечно, погибнет, но предположим перебили. В самом лучшем случае этот рой самолетов перебьет рой дронов, но этого не будет, потому что, вы понимаете, дронов может быть гораздо больше, но ударные беспилотники нанесут свой удар по цели. И были эти, рои этих самолетов не было, было ли это, это нафиг никому не нужно, понимаете. В этом вся суть, что с беспилотниками, с дешевыми беспилотниками сражаться могут только беспилотники, все. То есть, с роботами могут сражаться роботы. Это аксиомы. Человек не в состоянии своим мозгом постигнуть. Я уже сказал, пара. Это придумано, было хрен знает когда, еще немцами в Испании это было придумано. Что пара самолетов, чтобы один мог защитить другой. Все. А дальше мозг человека не работает. Это так же, как у автомата. Три положения, всего чего угодно. У любого солдата, у любого летчика три основных кнопки. Все. Больше мозг человека не не, уху, не ухватывает. Поэтому жуткие дела просто жуткие. И вот правильно человек написал, тем более скорость. Я уж про эти вещи вообще говорить не буду, да, что беспилотник может хоть в воздухе остановиться, а эти друзья должны с минимальной скоростью по 300 километров в час летать, если они до 240 сбрасывают, так это просто там победа, да, боевую скорость до 240 скинул, и то, если он в этот момент выпустит ракеты, да, то, то еще неизвестно что будет после, свалится на Куда-нибудь в штопор, и все, да, после того, как они же там с, одно, с одного крыла, допустим, стрельнул, а с другого не вышло, или что-то, или не стрелял, да, и все, и ушел. Так что вот эта херня какая-то, такие понты, вы знаете, для людей, которые вообще ничего не понимают в этом деле какой смысл сейчас какие-то рои из истребителей, когда надо делать беспилотники, делать их как можно меньше, как можно более скоростными, как можно более эффективными, как можно более маневренными. То есть, сосредоточиться именно на этом, чтобы были рои, да, но из дешевых беспилотников. Саранча было, чтобы звук пишет. Так, звук хороший. В Кремле назвали уткой публикацию о сговоре, сговоре России с талибами. Ну, то, что талибы с России имеют сговор, это совершенно очевидно. Сегодня я уже говорил у Василия. Но каким образом появляется героин в России? Через талибы, в Талибы его поставляют. Кому поставляют? Кремлю. Главный наркокартель это кремлевцы. Они кокаином, героином торгуют, и чем хотите. И талибы, естественно, с ними на связи. Если талибы что-то делают, ну там, грубо говоря, убивают американских военных, то, наверное, это не случайно, вот говорит, это там не подтвердилось, Трамп вступился, интересно, вот Трамп назвал фальшивкой материал Нью-Йорк э, Таймс о действиях России в Афганистане, ну что убийство американских военных заказала Россия и он назвал это фальшивкой, а Трамп знает все, что делают российские спецслужбы или он знает все, что делает Талибан как он может говорить о том, что что-то фальшивка или нет? Он всех талибов знает сам лично и всех представителей спецслужб России. О чем он говорит? Или Путин ему сказал, что не, там ничего этого не было? Так, Ишин Дерович супер. Иди к Шендеровичу. Что я могу еще сказать? Роскосмос раскритиковал туалет корабля Илона Маска. Представляете, вот туалетная, туалетная зона, там ширмой закрывается, а у них в отдельном бытовом помещении в союзе. Что-то мы мало этих союзов видим. Илон Маск вот как-то запуски производит там по 30 штук в год. А что-то Союз уже все, уже не Союз. Поэтому туалет, конечно, они могут раскритиковать Роскосмос, но сами они являются как раз историческим туалетом, как это не парадоксально. И вот Москва потратит 25 миллиардов рублей на новую штаб-квартиру Роскосмоса. Ну, прекрасно, ведь Рогозину есть где разгуляться. 25 миллиардов хорошо. Со строительства. Космических кораблей столько не украдешь. И в суде по делу малайзийского Боинга представили доказательства запуска ракеты БУК. Да, в общем-то, я думаю, что никто и не особо не сомневался. Ну, понятно, что суду нужны доказательства, что эти доказательства есть. И одно из них это телефонные переговоры. Они получили телефонные переговоры, причем по проводной связи были переговоры. А вот интересно, от кого они их получили. Вот. И Россия отчиталась от, о победе над голодом. Да, перед ООН отчитались о том, что в стране нет крайней нищеты. Представляете, какая мерзость? Это в России нет голода, нет крайней нищеты, когда в России 20 сколько детей только от голода умерло в одном, только в 2011 да, году, погуглите, под Екатеринбургом интернат для больных детей, и уморили голодом больных детей со страшными заболеваниями, 27, кажется, уморили голодом. В России нет голода, блядь. это то, что стало известно, потому что это кричащие факты, если бы одного, там двоих, то никто бы не заметил, а когда умерло такое количество детей, от голода, конечно, определенные люди, которые там в Бога верят, или которые имеют хоть остатки порядочности, они не стали молчать, ну а может быть это просто был 11 или какой там год, а не 20-й, вот сейчас всем и И Лукашенко назвал Беларусь единственным союзником России. Видите, как хорошо Лукашенко трамбанули то перед выборами. Москва – столица нашей Родины, Белоруссия – единственный союзник России и прочее, прочее. Так. Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока». Интересно, надо больше информации, куда интересно этот газ, они собираются ввести. В Венгрии это все остановится. Газ сейчас не очень в цене, да, поэтому продолжение строительства может просто не окупиться. Слава Славович, здравствуйте, маска с крестом имеет воздействие. Наш галочка сейчас, наверное, понятно, да, к нам. Я не против крестика, вообще абсолютно не против. Ну, мне э, говорят, давайте поменяем. Нет, а зачем нам менять? У нас э, ну, не буду поговорками да, выражаться. Да, ну, в общем-то. У нас свой монастырь, своя свадьба, что тут. Зачем нам у кого-то что-то брать? У нас есть все свое. Если вы хотите с точки зрения э -э -э, бойкота использовать эту галочку, да ради бога, осталось ее использовать там два дня, да? Ну, если считать, что 4 июля будет.. Э -э -э Какое-то протестное мероприятие, ну, значит, пять дней осталось использовать. Ну и все. Такие вот дела. И взрыв прогремел в городском театре Хельсинки. Блин, я говорю, распоясывался. призрак оперы просто ведет себя беспощадно совершенно, каждый день уже, или там, ну раз в неделю точно сообщения, и в России очень много, но и из разных стран мира, а события в театрах, именно, именно в театрах, даже там не в ночных клубах и так далее, хотя, казалось бы, там должно быть больше таких негативных событий в Букингемском дворце обнаружили секретные комнаты и суд в США приговорил россиянина Буркова к 9 годам тюрьмы посмотрим на кого его будут менять, посольство США заявило о присутствии ЧВК Вагнер на крупнейшем в Ливии месторождении нефти я на прошлой неделе об этом говорил они только проснулись что ли вообще европейские СМИ уже давным-давно прописали, даже фотки вывесили пионер сланцевой нефтедобычи в США объявил о банкротстве. Ну, это говорит о том, что нефть сейчас не особенно кому-то нужна. Тем более, сланцевая, у которой себестоимость достаточно высокая. То есть, она 27 долларов за баррель, видите, а в России любая нефть наверное, по такой, такой себестоимости, потому что там присосались Миллеры, Сечины, Рутенберги, Тимченки, там кого только не присосалось, поэтому, конечно, себестоимость очень высокая. Так, в Конгресс США проголосовали за создание 51-го штата, ну округ Колумбия стал штатом. США 51 совсем недавно помните я говорил что сказал штат что, что колумбия да и, и мы говорили о том что скоро будет 51 штат но имели имели в виду не это конечно то есть совсем другое имелось в виду но видите вот нам не дано предугадать как слово наше отзовется всегда как-то это по-своему происходит и Роллинг Стоунс потребовала от Трампа не использовать ее песни на митингах. Группы Роллинг Стоунс. Интересно. Трампа не любит. Значит, 4 июля состоится парад планет. Так что рекомендую всем посмотреть, что такое парад планет. Это когда все планеты выстраиваются, ну не всегда в линию, в данном случае будет в линию. Сизигия называется такое явление, когда в линию, а когда в одном секторе, 90 градусов В одном секторе неба Это называется просто парад планет Ну в принципе все это называется парадом планет Так вот сейчас они выстроятся В линию, причем абсолютно Все, включая даже Плутон, который Периодически там называют планетой Потом говорят, нет это не планета То есть Меркурий Венера Земля Марс Юпитер, Сатурн Уран, Нептун и Плутон да, Вот они выстроятся все И, ну, говорят В 1982 году Было подобное явление Парад планет Но вроде тот был какой-то там Не такой парад планет да, этот вроде как круче Посмотрим В общем-то В тот год появился фильм Парад планет Очень, кстати, неплохой мне нравится. Посмотрим, что в этот год появится. Я думаю, что такие события... Я не верю в астрологию, но обращаю внимание, что такие события влияют на происходящее на Земле или происходящее на Земле как-то подстраивается под эти события. Да? То есть мы все знаем, что... Вифлеемская звезда, да, комета Ну или не комета, может быть Была тогда, когда родился спаситель Мы все знаем, что гигантская какая-то комета пролетела Тогда, когда убили Цезаря Ну и многое другое Многие события были с какими-то явлениями космическими связаны да, То есть, ну, война России Наполеона, да, то есть ознаменовалась тоже кометой. Все это мы проходили уже, да, то есть ну это не кометы, это пара планет, но это как бы с точки зрения астрологии явление более крутое, чем приход какой-нибудь там кометы Галей, Хейла бопа или там Шумахера Левии, да. Поэтому посмотрим, что из этого Будет, Я ни во что не верю, но ничего не исключаю. Поэтому я вам скажу, ватники – люди очень пугливые э, с точки зрения суеверий. Поэтому надо на это давить. Те, кто не слушает этого отца Сергия со всеми этими монашками, да, и не, не желает отправлять Путина в э, Бирбиджан там, и прочее, прочее. Их надо запугивать парадом планеты, рассказывать о том, что не сегодня, не завтра там все, земля не летит на небесную ось и прочее, прочее, прочее. То есть, таким образом, в общем-то, чтобы они начинали думать, потому что так они думать не хотят. Они могут начать думать хоть немножко, если что-то такое там встряхнется очень сильно. Поэтому каждому ватнику, особенно самому суеверному, покажите парад планет 4 июля, сказать, видишь, видишь, блядь, это не просто так, это гегей. гей Так, 82 смерть Брежнева намекаешь на Путина. Ну да, 10 кажется, марта был парад планет, а 10 ноября. Леонид Брежнев задвинулся. Так что я не намекаю, я говорю в впрямую. Так что пугайте этих, скажем, вот парад планет был, Лень Брежнев помер 10 марта, а он 10 ноября. О, это же не просто так. И здесь 4 июля, значит, когда 4 там должен Путин задвинуться. Они любят такие вещи. Слава потом жалеть будешь, что на старичка Путина наезжал. Да, ну не знаю. Насчет жалеть буду. Я думаю, что не буду жалеть. Так. Напоминаю, что вы смотрите канал Народовластие, программу ⁇ Плохие новости ⁇ Напоминаю, что э, под видео есть э, строчки. Это строчки для спонсоров строка, то есть ссылка, по которой можно перейти в Patreon. И стать спонсором. Это ссылка на сайт партизан Мальцева, куда можно прийти и стать партизаном. Это ссылка для волонтеров, куда можно прийти и стать волонтером. Поэтому прошу вас, помогайте финансово или помогайте фактически. Ставьте лайки, это огромная помощь. Пишите посты, делайте, перепощивайте Информацию о канале Народовластия. Подписывайтесь на телеграм-канал э э э э, авторский канал Вячеслава Мальцева и Народовластие новости. Распространяйте информацию о Мальцеве, о революции, о партизанах, о том, что Путин козел и прочее, прочее, прочее. Валентина СПБ. Еще раз спасибо и вам спасибо. Карпов, здравствуйте. Каково ваше мнение о Платошкине? Слышал про оброс химикатов Химкинское водохранилище? Мне не слышал о Платошкине. Ну, вы солидарны с ним, раз он находится под арестом. Как я могу не быть солидарным с человеком, который под арестом? М. Янов. Здравствуйте, Вячеслав, с праздником. Желаю всем нам победы. Был в отъезде, в отпуске. Как вернулся, сразу заполнил и отправил заявку. Тишина, в стране бардак, в партизаны не берут. Открытки из Кремля в ящике не обнаружил. Это просто катастрофа какая-то, партизан не формал. Да, я думаю, что разберемся мы сегодня. Вот второе такое подобное письмо получил Что кого-то не берут в партизаны это, это неправильно Партизаны надо брать всех Спасибо Большое спасибо инкогнито. Вячеслав Вячеслав, здравствуйте. Я агитировал своих близких за бойкот. Они говорят, что уже все решили за них, но все равно идут голосовать. Так смысл какой? Решили за них, ну и не ходить. Но вопрос, зачем идти, если результаты известны, молчат. Такое чувство, что выборы голосования в России – таинство для дураков. Ну да, так и есть. Бордюра Собядин, Спасибо. Инкогнито, большое спасибо вам. Бордюра В Костроме на всеуродном голосовании голосование, да, тетка из багажника раздавала талоны на викторину вопрос, где э, побывала Конституция Российской Федерации, на дне океана, на Эвересте, в космосе, правильно ответивший, участвует в розыгрыше э, бытовой техники, ответьте, где она побывала, Порочек Ржевский молчать, я думаю, что она побывала в жопе, но, наверное, у Путина больше всего, а э, Конституцию, я помню, и на Евереста стаскал какой-то полоумный, если вы помните. И в космос ее возили, да. На дне океана. Ну, на тоже побывал, раз сейчас спустились. На везде. То есть, правильный ответ, наверное, везде. И в жопе у Путин. Ненавижу имя, Гарик по усмотрению. Спасибо. Артем Прокрастен Хочу поздравить всех, кто так или иначе Партизанит по лесам информационного пространства Маскируясь под никами э -э Аватарками метко бьет по путинским фашистам Особенно поздравляю тех, кто примкнул к отряду Мальцева Вы выбрали правильный отряд Дядя Слав, спасибо С вами не страшно бороться с ними Очень хорошо, Мы спасибо примкнули. Да, Мы все сейчас Вот Прямо сейчас примкнули, примкнули. молодцы Пить у папы. Да опять у папы хочет водичку взять. Ну. Вот еще и топает. Ренат. Значит, котейкам на корм. Спасибо, Ренат. Валентина СПБ. Спасибо. Артур СТ. Здоровье Ну Усмотрение что тут на столе затели футбол играть. Да, а ты че футбол играешь? Сейчас туда ногой так, Артур СТ, здоровья, благополучия усмотрение, спасибо, тени прошлого, удачи нам всем. Сейчас она, я чувствую, выключит по клавиатуре, ногами ходит. А, Омега, здравие, Вячеслав, все, ты здравие, Вячеслав, с днем партизан, всю хунту, копеечка на усмотрение, спасибо. И Ярослав... Смотри, на камеру потрогала. Да, там... Может, тебя нет. Так, сейчас я смотрю. Вот пришли тут папе помощники. Да, да, да, тут. Скажут ну, врать время 10, пап. Да, конечно. Это у время, mm. да? Ну одиннадцать, но по а это. Так все, все убежал куда-то. Ага. Ира Слава, желаю тебе и твоей семье здоровья и терпения. Заметила, что чем больше вам помогать, тем лучше становится мое материальное положение. С восхищением уважаем Очень хорошо, Ир. Спасибо огромное. Кстати говоря, про спонсоров сегодня, завтра последний день перед угу. выплатой. Просто там выплаты раз в месяц происходят, и нам эти средства на весь месяц. Спасибо, вот. да. Виктор. Спасибо. Петр Оловянный, спасибо за работу Вам спасибо, Виктор, снова 27 числа, спасибо Иван87, если нетрудно Посмотри, был донат от меня 24 или 23 июня Так Это Иван87 24 июня да? Так, так, так, так, так, сейчас посмотрим Ага. И 23-го. 24-го и 23-го. Надо посмотреть. Так, ага. Сейчас. Так, так, так, пока-пока. Так. Смотрю. Пока что-то не вижу. Может быть это на где студия, 23-го тоже может быть студия, где, а вот Иван 87, да, 500 рублей 23-го, 06-го, спасибо огромное, большое спасибо Иван, есть такой донат, так и смотрим э, в донат студии на колесах что написали, сейчас почитаю Сейчас почитаем. Я думаю, что со студией мы скоро уже решим. Надеюсь. Да. И мы ну, тоже, Но да. Ну уже не наша вина вообще. Ну, не надо, не надо про это говорить вообще. Олег, на студию скучали по вам выходные. Да здравствует революция. Да здравствует Кроновщик магнитки. Враги на нас напасть хотят, но мы их призовем к ответу. Проголосую. Я сейчас в кабине туалета. Слава, помню, три года назад вы говорил, что Сбербанк делает дроны для доставки денег. Не помню насчет дроны для доставки денег. Я помню, что Сбербанк говорил, что он воспользуется услугами искусственного интеллекта. Пока что-то не воспользовался. «Ренат Г. Сегодня очень хороший день на двух домах». Написал Путин хуйло и насрал под дверь старшему по дому. Нехуй ходить агитировать, сижу ржу. Вот бы его ром, ром, ром, видеть, когда дверь откроет. Очень смешно, конечно. Но на самом деле это поступок. Поступок, да, Виктор. Коту на улыбку, спасибо. Серега, город Бур, спасибо, Сергей. Михаил Красноярск. 26 числа. Я партизан Путину Дед. Очень хорошо. Добрый вечер. Что будет с батькой? Ваше мнение? Ну, батька, как и все люди, он же смертный, да, как это логическая загадка. Все люди смертные. Батька человек. Вывод. Батька смертен. Конечно, батька рано или поздно помрет. И важно, чтобы в Беларуси это осталось. Вот в чем дело. Потому что то, тот замес, который сейчас происходит, он приведет Беларусь в очень нехорошее так сказать сожительство с Путиным и Россией, то есть я вполне не удивлюсь, если осенью возникнет тема Беларуси наш, да, как Крым наш, вполне такой допускаю, что может быть, то есть я вполне допускаю, что приперли Лукашенко, ну конечно сейчас может наобещать все, что угодно провести выборы, а потом всех обмануть, как он обычно делает, посмотрим. Слава, поделись, какой камерой снимаю с себя, если спецсвет. Какой спецсвет? У меня есть обычная лампа. А у меня нет никакого спецсвета. Вот у меня есть. Вот я вам покажу эту лампочку. Вот видите, это раз спецсвет. Это обычная лампа, настольная. Такая. Она у меня светит. Весь мой спецсвет. Так что. У меня все просто. И никаких тайн. Поступок от насрать под двери избирательной комиссии с криком ⁇ Я проголосовала ⁇⁇ это тоже хороший поступок, тоже партизанский. Так что давайте начинать с малых партизанских поступков, продолжать средними и заканчивать крупными, крупными победами. Спасибо большое. За то, что смотрите. Спасибо большое волонтерам, спасибо большое спонсорам. Да здравствует революция. Поздравляю всех партизан и подпольщиков. Да здравствует наша победа над путинским фашистским режимом. До свидания.